Знаете, молодого человека на экране, да, Ицхак Адизис, он прекрасен, я обожаю Ицхака Адизиса. Например, Ицхак Адизис создал институт имени Ицхака Адизиса. Но это не единственное его достижение. Значит, Он прекрасен тем, что управленческие концепции позволяют доносить очень простыми, понятными картинками и метафорами. И он показал, что четыре типа мышления управленческого есть в руководителе. Это предприниматель, он любит возможности, администратор, Ненавидит возможности, но любит их выстраивать в систему. Это интегратор, объединяет людей для этих возможностей. И это результатник, производитель результата, кто позволяет быстро прийти к деньгам. Так вот, Ицхак Адизи сказал, что все четыре в одном никогда не будут сочетаться, а особенно эти два. В наших краях это вообще фатальная проблема. Она еще с тем связана, что у нас не учат ни предпринимателя, ни администратора. И, соответственно, языка единого, чтобы могли договориться предприниматель и администратор, нет. И люди начинают договариваться где-то криком, где-то ором, где-то развалом бизнеса. И то, что мы предлагаем компаниям, оно заключается в том, чтобы создать единый язык, единый формат взаимодействия предпринимателя и администратора для того, чтобы справиться с этим ритмом рутины, ритмом текучки и, наконец, планомерно реализовывать задачи развития и подниматься на новый уровень. Метод есть. Для того, чтобы управлять командой системно, необходимо выделить два ключевых закона, два ключевых столпа. Необходимо привить ясную картину, привить систему визуализации, когда каждая задача, которая у вас есть, попадает в одно единое общее для команды место, где лежат приоритеты, где лежит декомпозиция этой задачи, где лежит результат выполнения этой задачи. И когда у вас есть регулярный, простой, понятный э, ритм, без затрат энергии, который обеспечивает постоянную актуализацию этой ясной картины. Ясная картина и ритм, чтобы она была ясная. Ясная картина и ритм, чтобы она была ясная. Простые примеры. сколько ясная картина. Понятная для всех общая картина, куда мы движемся. Например, стенка холодильника. На стенке холодильника отражена наша текущая концепция, вехи достижения нашей цели. И каждый, кто к холодильнику на кухне подходит, понимает, на какой вехе мы находимся. Это единое место для всех. У стенки холодильника есть побочные эффекты, о них мы еще поговорим. Что такое ритм? Это гарантия того, что к этой ясной картине вы будете постоянно возвращаться. Холодильник прекрасен тем, что его ритм физиологический. И если вы не внедрите свой ритм, который будет побеждать ритм рутины, не получится добиться результата. Но ритм так угнетает предпринимателя, он его ненавидит. Потому что предприниматель живет возможностями. Ему хочется двигаться вперед. Ему хочется бросить новую идею с форума, правда, чтобы скорее кто-нибудь начал ее реализовывать. Он сделает все, чтобы разломать ваш ритм. Есть хорошая новость. Администратор ритм любит. Администратор устроен так, что он мотивируется именно тем, что мир вокруг него стал немножечко системнее, немножечко упорядоченнее. Это базовое правило. Если вы в команде не разделите эти роли, если вы не выделите отдельного предпринимателя, отдельного администратора, вам не удастся сохранять и визуализацию, и э, новыми идеями эту визуализацию наполнять, и еще и ритм поддерживать.